Я А я с ним общался буквально дней пять назад. Я понедельник это первый узнал. Так сейчас делаем, лучше не делать тогда Последний пас Так, так В квадрате Учила Безтонитральный да. Все, Все, ничего, ничего Все, Давай, аду Прием решения, да. А, а, а, а, а, а, Come on! Come on.